друзья всем привет решил снять достаточно необычный ролик в плане подбора квадроциклов через приложение авито и автору давайте попробуем все таки на примере yamaha грызли сделать выбор я решил сделать это абсолютно вообще через телефон почему через телефон потому что большинство из нас при выборе там мототехники все стараются выбирать через телефон и в редких случаях пользуются компьютером для этого в принципе я решил пойти по такому же пути Сейчас мы с вами посмотрим квадроциклы на рынке, что продается, и на основании этого будем, в принципе, пробовать смотреть, делать какие-то замечания по квадроциклам, и, может быть, вы сделаете для себя какой-то определенный вывод. Я уже подготовил приложение Авито, уже сделал подборку по Москва-Московской области, сделал выборку до 600 тысяч рублей. И, в принципе, давайте, наверное, выбором э, произведем выбор. Выбор достаточно такой скудный получился до да, этой суммы, что, в принципе, я немножечко был удивлен. Но, тем не менее, давайте попробуем. Так, что мы, в принципе, можем видеть здесь у нас? А, до 600 тысяч рублей. Ну, понятно, вот этот, до 36 тысяч рублей, это до свидания. Давайте откроем его, что посмотрим, что у нас тут пишет в Денисовский район, Тролливали. Продам документы, Наймаха говорит, ли, цвет красный. Очень сильно и насторожена такая вещь. Я бы на такое объявление даже, пожалуйста. Так, 255 тысяч рублей, что нам там предлагает? Ну, давайте посмотрим. Я уже его заранее посмотрел, и я вам скажу такое предложение. Смотрите, во Владыкина стоит квадроцикл БУ. И при том, что, обратите, что тут написано. ПСМ нет. Под заказ у меня очень много вопросов к этому объявлению при том что 2-3 часа и без торга доставка по россии что там чего откуда какая техника много вопросов возникает Квадрик, видимо с какого-то американского сайта ну я бы даже не стал рассмотреть, и вам бы не советовал такую технику брать не будем спонсировать людей которые нехорошие действия. Движемся дальше. дальше 340 тысяч рублей, 660 мах Хочется, что он сюда попал. Я выбирал 700. Так, 470. Ну, давайте заглянем на него. Что мы тут с вами можем увидеть? Ну, достаточно побывавший такой квадрик, в принципе, что мы хотим. От него увидеть. Давайте начнем все-таки правильно. Да? Продаю Маха Гризли 707 год, пробег 9600, новое поршневая сцепление, ремень стоит, амортизаторы, елка, защита и вот всякое остальное. Что меня, в принципе, настораживает, это по поводу 9600 за такое количество времени. И может быть, в принципе, действительно им быть. Это не исключает такого возможности. То, что уже перебрано пиршевневое. Очень странно, потому что моторы у них ходят достаточно долго. Они могут ходить, в принципе, по 20 тысяч километров при должном обслуживании. И, в принципе, давайте посмотрим на него. Что мне, в принципе, не нравится на нем, это вот его внешнее состояние. Конечно, он подубит, а с другой стороны, чего я хочу, от квадрика за 2007 года. Но, тем не менее, давайте все-таки сделаем такую, на самом деле, критическую... Не критическую, а критику произведем, все-таки мы выбираем квадроцикл, в нем есть защита, лебедка, как я посмотрю, передний бампер есть, доп-свет, кофры есть, резина Кенда Палач, достаточно такая специфическая резина, резина кому-то нравится, кому-то нет, я ее обхожу стороной. 27-ая, тяжелая, склей выбирается так себе, но и гребет, в принципе, достаточно посредственно. ну и она тяжеловато. Смотрим дальше, ну, состояние, внешний вид, конечно, лоску он очень сильно потерял, все на месте. Возможно, мотор даже отмывали его. бывает мотора когда отмывают, вы можете заметить при выборе, у них остаются такие ржавые болты. Это значит, что, что травили его химией. И бывает очень неудачно травит химией, что прям алюминька начинает э, принимать такой серый цвет. Что дальше смотрим здесь у него? Ну, такой, знаете, внешний вид у него уставший. Елки стоят, Стейч, по-моему, третий. Варновская лебедка два с половиной стоит. Достаточно хорошая лебедка для гризлика и вот, без проблем. Да, встреч 3 Даже может 4 четвертый. Я отнеселен в елках, не буду говорить про нее. обратим внимание просто на остальные элементы. Так. Квадрик боевой. Ух, какой загорелую Ну, так вот происходит у них. Они быстро, когда в глине, в торфе, они такие и становятся. Знаете, скажу так, что вот надо просто его смотреть. Внешний вид, ну да, он для седьмого года очень таким выглядит, уставшим. Но я бы не остановил на него внимание своего, и ценник очень сильно завышен из -за него. Я пошел дальше смотреть. Что у нас есть дальше? Давайте посмотрим. Дальше у нас идет за 495. Что тут у нас предлагает за 495? танк стоит резина, защиты есть, вынос радиатора. Такие фотографии, когда продавцы делают, не очень понимаю под углом. Ну так, чаги и амортизаторы смотри, свеженькие нем. Достаточно не, не очень. Фары такие мутные уже. Но может быть он их не отмывал чисто сильно. Ну, такой пыльный квадрик, по сути, внешний ничего. Кофр есть, резина, волтанг. Ну, и в принципе, все. По-моему, я про это объявление знаю, что-то с ним. По-моему, он. Пробег 3200 перекупчик, на 9-й год состояние. Ну, вот, честно, надо просто уехать смотреть, потому что вот по таким фоткам очень тяжело это. просите в принципе, у продавцов дополнительные фотографии. Не стесняйтесь в этом дело. Вы покупатель, вы выбираете. Смотрим дальше. 540 дедовск 14 год пробег 800 один собственник стоит на учете из допов люстры rigid лупит 100 150 метров честно платить за риджит я вообще не вижу смысла вот абсолютно совсем платить тридцатку там двадцатку из ракет какую-то йодную фары вообще нет ну, кто-то может она со не согласиться. это ваше право я пользуюсь с китайскими светами. у меня достаточно нормально Платил раз бережно очень грамотно чаще чем нужно технически полностью исправен. Вопрос где на как обслуживался, надо всегда смотреть историю, потому что иногда вводят сервис там, где еще хуже делают. Но тем не менее силовой бампер стоит у него, лебедка у него отсутствует, возможно, он ее демонтировал уже, хотя не похоже. Ну ладно, стоит штатная у него, соответственно защита пластиковая, а мортики даже по сравнению с предыдущим какие-то такие подуставшие ну как вот есть, ну кстати вот широкую базу нет смысла брать, потому что достаточно может взять э, узкую базу, поставить на нее диски с вылетом и в принципе будет все хорошо, ну так вот прям не это, один шноркер, не пойми как у него болтается, шноркель уже есть, все сделано, все хорошо ну, я вот не сторонник шнуркелей на квадриков, когда берем, вот, допустим, на эмахи Гризли, потому что они уже достаточно широко и все располагается, широко, высоко располагается. Но люди, которые делают глубокие покружения, конечно, им нужен. Я к ним, в принципе, достаточно спокойно отношусь. Просто, если покупаете, то проверяйте, что герметичность у них действительно хорошая, и они работают. Вот, этого бояться не стоит. Практически каждый второй квадроцикл он сделан со шнуркелями, потому что... Не надо этого бояться, потому что каждый раз лазить с палкой в лужу и смотрите насколько она в принципе глубокая или не глубокая, это бред, проще поставить шнурки и не думать об этом. Ну да, так неаккуратно он это сделал, покрытие у него какое-то нанесено, походу он раптором его покрывал или чем-то таким, типа лайнексом. Ну, да, как раз раптор не сразу заметил. Движемся дальше. Что у нас здесь есть? Я хотел найти один квадрик, но он куда-то сейчас? Сегодня он был. Был такой синенький квадрик. Гызлик 707 -го года. Продавался он за 560. Я вам хотел его показать. Но знаете, вот что самое интересное? Я хотел вам показать, насколько он продавался изначально. Может быть его встретите заметите. Вот такой вот квадрик. К сожалению пропало объявление я вот этот квадрик знаю вот эту квадрика пробег знаете какой за 17 тысяч километров у реальный пробег я вот сегодня действительно увидел хотел прям снять по нему обзор а также отсутствует лебедка лопухи стоят вы нас а у него есть вот такая замята здесь отсутствует наклейки какие-либо это видно такая разноцветность у него есть то есть он каверкал достаточно так неплохо я общался в свое время с продавцом интересовался и думал тоже его приобрести но меня очень оттолкнулся то что он как-то его прям продавал но не очень вот здесь можно заметить можно заметить что я пишу продавцу его родной пробег чуть больше 17 тысяч километров на что Продавец не отвлекается, при том, что у него стоял пробег там в районе чего-то около шести с половиной тысяч километров. Так что советую быть аккуратным, очень часто скручивать пробеги. Ну, конечно, узнать реальность его очень тяжело, квадрика, если ты не знаешь хозяина или, ну, или компанию, в которой катаешься, узнаешь. Так, 700 SE 2008 года, 6800, вот, заметьте, что у всех пробеги 6805, 4, я не верю в эти пробеги, скорее всего не скручат, то есть нужно конкретно знать хозяина. Давайте посмотрим, вот, внешний вид сразу мне нравится, он такой прям лоск есть, на него приятно смотреть, на нем будет приятно кататься, вот, мне нравится вот этот квадрик, хороший кофр, кстати вместительный, панцербокс рекомендую, очень вместительный, чем он кажется что у нас дальше здесь есть вынос радиатора расширители арк стоят родные ну и ручки лопухи защита рук очень красивый кстати внешний вид у него состояние кстати более-менее нормальное. фотка к сожалению не такая качественная как хотелось бы но какая есть это крашеный Пластик заводской. Очень приятный, кстати, симпатичный. Ну, что могу сказать? здесь больше уж видно. Приматок. Господи, приматок. Жуль, да и только поставить на дноцилиндровый мотор приматок. Это, как знаете, мотоблок культиватор корот который там пахтит Ну, кому-то нравится. Мощности не придает просто звук. Соседи будут довольно ваши. Так, 391, ну что-то похожее, я по моточасам есть, возможно его скручивали, но немного, а может быть и не скручивали, действительно такой пробег, такой часто бывает, надо состояние. вот я бы его съездил, посмотрел, достаточно неплохой, лебедка также есть, у него стоит плюс по синтетику, зила, еще достаточно много протектора можно катать, зила считаю вообще идеальный вариант для гризлика. Так, смотрим дальше что обогрева косо защиты света, доп свет света, резина 2 и диски родные вот что меня только смущает 550 К примеру, давайте мы будем рассмотреть что у нас в принципе мы дождись как я поставил но вот честно мне ценника водит а вот, вот вот цена должна быть 450 все-таки год год пробег состояний но хороший но я вам скажу что если смотрел я в начале годы квадри когда я себе грязлик выбирал Ценники вот на такие модели были в районе 420-450. Сейчас просто нереально завышенные, завышенные ценники за квадрики. Просто нереально завышенные. Что вот у нас здесь? 580 за тринадцатый год. За тринадцатый год. Потому что если это не широкая база, то, в принципе, ценник должен составлять примерно где-то в районе 500 тысяч рублей плюс-минус. Вот в таком. Также и свежку установлена. Лебедка Варн. Варн, кофр, вынос. установлен более производительный радиатор, доп света, резина. Та-та-та. время полностью низко обслуживаем. Масло 70. К матюлью я вообще спокойно отношусь. Так себе не особо им стоит хвастаться. Масло в мостах медные колодки. Весь прошприцион, пробег 6000, Покупался новым один ладес. Заметьте, опять пробег 6000, Все, что около 6. процентов я думаю, он был круче, Давайте посмотрим, по фоткам, можно будет определить. Я могу ошибаться. Фары заменены у него. Я, конечно, больше засток. Вот такой бампер честно на любителя. Вот мне он вообще совершенно не нравится, но видимо человеку нравится. Поставил такой непонятный вынос, Похоже на литпрошный. Расширители штормовские стоят, резина ITP, так себе резина, уже стёрта, вот я ее не люблю за то, что она трется очень быстро, по плане бездорожья она достаточно неплохо себя показывает, но трется просто нереально, за 2000 она превращается просто в лохмоть, поэтому я рекомендую выбирать Зилу, или тот же самый танк, хорошо будет себя вести по бездорожью, по всему остальному. А, наклейки пока не затерты то есть может быть но где-то в районе до тысяч пробег, пробег уже какие-то потертости есть зафоршмачены седуху часто трогал туда-сюда я сужу опять же говорю по фоткам не видеть техники это очень тяжело я могу ошибиться в том что я говорю глушак белый может быть в принципе 6000 Но знаете кризлики очень редко продают потому что они очень нанежно редко от них избавляются ну, может, просто х... не так уж хорошо отмыть, но что могу сказать? Вроде ничего. Вроде ничего. Белые кулаки, редуктор белый. Глушак у него чуть-чуть подржавешь и не прям такой критичный. Но 6 ему нету. Вот по глушаку можно понять, что 6 ему нет. Болт ржавый чуть-чуть здесь. Уселок не ржавый также. Ну, в принципе, может быть. Ну, похоже, что травили чуть-чуть химозой. Могу ошибаться, надо смотреть. 6.80. Моточасы не показал. Ну, ничего такой вариант. Ну, нужно смотреть еще. А больше нечего смотреть. Представляете, вот все. Закончится. Это Москва, ему МО. только дальше уже пойдет у нас. Э, Вологодскую облачь, как далеко. Кстати, этот квадрик очень долго продается, он очень прям заметный по зеленым бамперам, по вот этим. Зеленые бампера, зеленый вынос. Он очень давно стоит, человек очень давно его продает, и, видимо, не очень может его успешно продать. По-моему, он тоже ему писал, интересовался у него. Так, так себе он, честно скажу. Мадзилле. Очень тяжелая резина для него. Давайте посмотрим, что он пишет. Вологде, седьмой год, семьсот. Все обслужено, все сделано. Подвеску пришпыцована, в идеале. та та та та та еще и в рапторе. Так, ну, про покраску пластика. На самом деле, вообще не стоит обращать внимания, Просто люди не хотят покупать новый пластик, который стоит, в принципе, не очень дешево. хочется им... И хочется немножечко его освежить. Так, что тут у нас... Синенький красавчик. непонятный. Какой-то график и как-то так специфически, ну, надел на вкусы. Диски желтые. Что он там, давайте посмотрим. Наверное, опять около шести тысяч пробег стоит у него, да? Восемь тысяч. Ну, по виду он уже там все 18 похожи. Давайте посмотрим. Топ-свет, кофар, это-то ничего, квадрат-сокод, критический состоянии ну давайте поглядим, что тут у него. Добсвет, кофер, шнур, вынос. Да, ребят, это он квадриком гораздо поболее. Наверное, наверное. Ну уж очень прямо у него желтый. Желтый аж прямо у него этот 7408. Ну, по чем-то похоже. На что я хотел обратить внимание, смотрите, у него аж прям такой копченый, прям вот копченый, копченый он. И вот кулаки, смотрите, какие также тоже такие уже въевшиеся копченые. Вот, может быть, он катался по грязи, так это бывает. Я могу ошибаться, надо смотреть. Кстати, шнаркеля есть, но за 410 это, кстати, нормальный ценник. Вот в регионах нормальной цены, МО как Москва ему, просто что-то нереально задорого хотят. Что тут у нас предлагается? Ух, чувак боится темноты. 415. Кировский. Ростов на Дану. Мощность четырехтактный двигатель. Сразу видно, что человек явно не очень как-то обладает э, знанием про квадрик и пишет всякую непонятную илиелитраля дайте как пишет в этом кого-то машины продают или продают новый квадроцикл для людей которые первый раз 708 кубов откуда у нее 708 кубов год непонятен непонятен год не пишет год человека это очень плохо так защиты желтые это желтый, трос желтый, уже все проржавевшие такое сейчас посмотрим дальше вот этот ересь ставит какие-то вот эти лампы которые еще на, на галоген это вообще трэш но люди ставят М -м защита power mad правильно сказать зелененький он был так что у нас тут тоже загорелый такой весь рама ржавая ну, кстати, ничего страшного, ржавая рама, ничего с ней не будет. Поэтому даже тоже особо сильный партий. Я лишь просто смотрю на то, что насколько он это... Ух, какая дудка у него стоит сзади. На то, что насколько он реально. А вот пробег у нас 8600, 442. Ну, может быть, но я не очень как-то верю в это во все. Не выглядит как... То ли он просто не очень отмыт, или фотки такие сделаны. Он просто по пластику посмотреть тоже будет понятно. Хотя фары такие, знаете, незамызганные, не пожелтевшие. Очень может быть и реальный пробег. Поэтому так. Вот все надо смотреть вживую. То есть, если вам квадрик приглянулся, ехайте, смотрите вживую. Тверская область, 700-й. Так, продаем Макс 17 12 год, 9 Это обслуживался официальным дилер. Дистон Хорошо в подарок. Щедрый малый. Наклейки нету, Yamaha, отвалился, поход нело, Но вот как-то мне он вообще не нравится. Он прям вот лоск потерял. Вот это, ребят, точно уже достаточно активно такой юзали, Пробег у него гораздо больше. Седуха уже перешита. Она, видимо, в этом. Они в этих вот в этих местах лопается, где перешита. Это уже значит, что квадрику квадрик вот далеко за 15 тысяч километров. Смотрите, как у него уже все стерто. Пробег здесь скручен нереально. Чувак просто взял, поставил тупо на штатные диски и штатную резину. Кажется, что это отмыто ужасно плохо. Состояние у него такое, конечно. Боль квадрику гораздо больше. По пробегу парня прям можете сразу не верить в то, что они пишут. У него скорее всего 19, он десятку просто скрутил. Ну, смотрите, здесь лысый резин. Так, о чем это стоит говорить. Я бы этот квадрик не стал выбирать, тем более за 440. Ему цена 320, как минимум. Ну, хозяин, извини, я говорю реально, как есть. 450. Вот так вот, да? Так, 470 в Питере. Что у нас в Питере предлагается? Давайте поглядим. В принципе, я думаю, стоит закругляться. Да, специфическая защита. хальборезка прям стоит такая. Стояли непонятно, здесь что-то заклепано. Рентайл. На тебе тоже такую штуку поставить. кофр красный, покрасил. Ничего себе, или это они такие делают сделают. Раз такой вижу. Бам-бам, ковыркался. Кстати, это можно все проверить, будет в ведьму. Терпеть не могу. Ведьму резину тяжелая. гребется так себе. Мне гораздо больше зил нравится. 266 ребят. Ну, давайте посмотрим. Наклеек нет пластик поюзанный такой потертый весь здесь уже протерто того давно ну давайте реалистами будем ему не 2000 пробега я вам потом покажу квадры какой-нибудь с 2000 праздник от пробега сразу поймете что это вот чисто тупое вранье наклейки такие уже пожелтевшие ну пробег скрученный одни диски стоят такие другие стоят такие да интересное решение такой симбиоз некий Подножки, уже смотрите, болты такие проржавевшие, такие подножки под этим, повидавшие, повидавшие боя. 2166, 184 моточаса, вот, врет и не краснеет. Штаркелятор, та-та-та-та, еще за 2012 год, до свидания, 470. Пацана ему в районе, говорю, до 400 тысяч, прям грубо. Ну что, тут можно быстренько пробежаться, я параллельно поговорю. Симпатичный серебристый цвет. Мне очень нравится. 700. Вот, вот у него приятный внешний. почему-то не знаю. Вот, то ли пластик, может, так вызывает. Вынос лет прошлый. Считаю, выведуся самый лучший лет прошлый. Мне они очень нравятся. Вот в целом как-то так. Дьявол. Так, я хочу быстренько пробежаться. Глушак уже такой. Может быть, менял. Пробег у него далеко большой. Просто серебристый пластик дает очень хороший внешний вид у него. А вот, хоть посмотреть. Уже привода у него не зелененькие, они уже в черненький. Уже цвет съела. А, походу, его отмывали. 7, 4, 9, 6. Ну, не знаю. Не могу сказать, надо смотреть. 14 год это хорошие если да, что-то по пластику полностью исправленный, допущенки. Шнурки... Вынос, лебедка, бампер, люстра, та-та-та-та, защита рук, Евгений. Ну, что могу сказать. В принципе, внешний вид у него из того, что вот этого, вот этого, вот в других регионах, как бы, очень неплохо. Ну что, ребята, я, в принципе, хочу сказать, что уже пора закругляться по квадрикам. А, если вам интересно и понравилось видео, я могу снять по другим маркам. Квасаки, BRP, стелс CF, а, также понарассказать, какие вещи, на что стоит обратить внимание по гризлику в принципе в целом стоит обратить внимание на на вариатор ребята смотрите обязательно вариатор разбирайте я, когда покупал свой э, гризлик я поленился не снял крышку вариатора там все щеки были раздрочены я в итоге попал э, на ведущий ведомый там плюс это там какая проблема произошла там от... э, клюпка отвалилась и она пофигачила все что внутри было Поэтому, чтобы на это такой же проблему не попасть, ни вся штука. Вот снять вот эту крышечку снимается очень быстро. Раз, два, три, четыре. Там, словно, немного болтов снимается подножка. И вот она, в принципе, вся крышка, которую вы можете снять. И если вы посмотрите, вы тем самым не попадете, как я на деньги, а можете даже скинуть цену на этот счет вот поэтому также хотел бы если интересно про polaris РЗР, кто выбирает себе 800 я знаю 800 900 трушка, я не знаю могу сказать за 800 на что обратить внимание поэтому если интересно уже в принципе надо закругляться я тут достаточно фактически уже то на 25 минут снимал вряд ли кто досмотрит но тем не менее кому интересно ребята помогу в помощи назовем так на что стоит обратить внимание пишите ставьте лайки Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Сниму следующее видео, уже попробую по Кавасаке. Всем спасибо, ребят. Удачи в поисках. Будьте внимательны, смотрите на детали.